Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения! С Авито у меня поступил заказ. Покупатель оформил Авито доставку через Боксбери. Заказал блок питания Xiaomi на 67 Вт. В комплекте идет сам блок и провод. Провод идет с разъемом USB на Type-C. В преддверии нового года, этот комплект вы у меня можете купить за 750 рублей. Доставочка у нас по всей России. Не забывайте подписываться на наш YouTube и телеграм канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Все, сейчас иду отправлять посылочку. Нет, у меня вита доставка через Боксбери.